Вам, конечно, знакомо это место Каждый из нас в определенный момент жизни оказывается здесь В поисках ответа на вопросы, что делать дальше, какой маршрут выбрать Хочется стать успешным, счастливым и финансово независимым, но как? Открыть свой бизнес! Что ж, этот путь заманчив, однако очень рискован Большие финансовые вложения, налоги, делопроизводство, маркетинг – это лишь часть трудностей, с которыми сталкивается начинающий бизнесмен. В Тианде все иначе. Все организационные трудности компания берет на себя, а начальные инвестиции минимальные. Выражаясь образно, вы получаете бизнес-систему под ключ, готовой и отработанной. Ваши риски сведены к минимуму. Это франшиза. Компания предоставляет вам не только известный торговый знак, но и гарантированную систему поставок и полный доступ к базе знаний. Ваша задача, используя готовые ресурсы, построить свой собственный бизнес при полной поддержке профессионалов. С компанией Тиандэ вы можете быть уверены в успехе. Вы на правильном пути.